Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жениров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня я поделюсь с вами секретами своей психотерапии тревожных расстройств. Очень многие из вас, наверное, думают, что я именно на консультациях делаю основной акцент. Как бы психолог, он же консультирует, а значит я своим клиентам что-то такое волшебное говорю, что хопа, и убирает у них все тревоги, паники, ВСД и неврозы. Но на самом деле, друзья, все стоит иначе. Как вы знаете из моих видео, если вы внимательно смотрите, я всегда говорю об одном, что только ваши действия способны изменить вашу жизнь. И поэтому я отказался от разовых консультаций, потому что мне нужно добиться того, чтобы мой клиент совершил определенные действия. И вот один из секретов моей психотерапии – это то, что не информация является важной, а именно действие моего клиента. И, соответственно, применение этой информации в его жизнь. Это первое. То есть нужно действовать. Какие действия я использую для того, чтобы получить результаты? Все очень просто. Я сосредотачиваюсь на максимально реальных вещах. Я не говорю про диагнозы, я не говорю про первопричины и так далее. Я говорю, что волнует человека в данный момент. И каждый раз это всегда одно и то же. Это его прожитый день. Обычный каждый прожитый его день. И в этот день он испытывает постоянные тревоги, приступы паники и симптомы в теле, также проблемы с сном, с аппетитом и так далее. Я в итоге добиваюсь того, чтобы мы все эти ситуации, которые сегодня в течение дня вызывали страх, чтобы мы их все определили. Я хочу точно знать, на что реагирует клиент своими тревогами В какой момент возникла паника Что в этот момент происходило, на что он среагировал И мы определяем те события, на которые он реагирует страхом Это первый секрет Мы делаем что-то, мы определяем Мы записываем их в виде АБЦ-схемы Это чтобы уж совсем конкретно вам сказать. Дальше следующий этап это когда мы эти за определенные события, которые мы понимаем, на что клиент реагирует, мы их разбираем. Наша задача добиться такого восприятия этих событий, чтобы когда событие повторилось снова, чтобы у него не было никакого страха, или страх был гораздо ниже, чем был до этого. Например, человек собирается выйти на улицу, и перед этим у него возникает страх. По АБЦ-схеме это будет. Подумал, выйти на улицу, а вдруг мне станет плохо, С-тревога. И наша задача, таким образом, сначала зафиксировать это событие, а потом разобрать это событие. И разобрать это так, чтобы как в следующий раз, когда он собирается выйти на улицу, опять страха, что ему станет плохо, не возникло. И таким образом мы ориентируемся на его обычный день и на то, какие тревоги возникают, мы их фиксируем и все прорабатываем. Соответственно, за счет этого мы убираем тревоги из его привычных дней Потому что все они повторяются То есть сейчас, если у вас сильные тревоги, постоянно вас колотят То вы реагируете на самом деле на одни и те же ситуации Пока вы продолжаете на них так реагировать Вы продолжаете испытывать эти неудобства Поэтому в первую очередь нужно сосредоточиться на своем дне Фиксировать, разбирать события Это как раз тот самый секрет моей работы с клиентами Но на самом деле есть еще третий секрет он связан с тем, что мы на курсе не делаем. И это является практически самым важным. Потому что э, не, оказалось недостаточным понимать, что нужно делать. Нужно также все свое внимание сфокусировать именно на этом, потому что многие люди сейчас они вот смотрят, вы смотрите мое видео, и вы сейчас наверняка переключитесь на другого автора и будете смотреть какие-то другие видео. То есть вы как бы прыгаете по информации, что-то набираете, что-то применяете, и у вас получается такой вот сумбур. У моих клиентов я им говорю, на курсе мои видео смотреть не надо. Все, что вам нужно в качестве информации, я предоставлю. Все, что вам нужно, это практиковать. И соответственно наша задача действовать. И все остальное, все остальное, любые какие-то действия другие, вам лучше не делать. Не тратить время на изучение чего-то нового, а сосредоточить все внимание на этой работе. Потому что многие из вас считают, что если они поняли как фиксировать или поняли как разбирать события, что это ключ к успеху. Ключ к успеху – это уметь на очень хорошем уровне фиксировать события, уметь на очень хорошем уровне разбирать события. И вот здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда вы не сфокусированы, вы не способны добиться а, высокого уровня овладения технологией или методикой. И поэтому я стараюсь своих клиентов оградить от всего этого, чтобы они делали только ровно то, что я говорю, делали это дисциплинированно в ежедневном режиме, с постоянной моей обратной связью, чтобы они с каждой своим, с каждой попыткой улучшали навык, получали что-то новое, как лучше сделать, что правильно, что неправильно. И таким образом мы прорабатываем эти ситуации в процессе обучаем их прорабатывать ситуации. Так вот, основной смысл заключается в том, что наша работа с клиентами и то, что вы слушаете каждый день, это очень разные вещи, потому что вы сейчас на этапе. Как бы, что вы все время узнаете, слушаете, вне, ну, обдумываете, анализируете. А мы же на курсе, почему это так эффективно и в чем здесь секрет. Мы не думаем, мы не узнаем, мы не анализируем. Мы берем то, что работает и применяем это, отрабатываем это. Мы это дотираем до таких дыр, чтобы это в памяти... Знаете, вот когда... Вы что-то знаете, вы не вспоминаете это в качестве информации, а вы прям уже как бы вот глубоко осознаете это. Например, когда мы говорим, что а, там, не знаю, дважды два четыре. Вы не считаете в уме, вы не перемножаете. Вы уже как бы настолько убеждены в этом, что вы автоматически даете сразу же ответ. 4. Вы не считаете. И вот здесь нужно добиться такого же, чтобы вы настолько отработали эти действия, чтобы для вас это было просто прям фу, как носки одеть и снять, понимаете? И вот здесь это самый сложный момент, потому что мы привыкли, что мы все время переключаемся, уходим с техники на технику, с техники на технику. Вот это попробую, вот это попробую, вот это попробую. А на самом деле нужно найти самое эффективное и максимально в это углубиться. И вот в этом и есть Главный секрет моей психотерапии с клиентами. Надеюсь, это видео было вам полезно. Очень рекомендую вам начать практическую работу над собой, совершать конкретные действия. Если после этого видео у вас еще остались какие-то вопросы, обязательно напишите их в комментариях, и я с удовольствием сниму видео-ответ. Большое спасибо за внимание, друзья. Спасибо, что поддерживаете мой канал. Я все ваши комментарии читаю, поэтому с нетерпением жду что вы напишите. Всем пока, друзья.